Нет. Торопишься? Торопишься? Ударь на мешке, ударь. Ну и что? Ты даже до мешка не допрыгивать не достаешь. Дед с мешком работаешь? почему ты останавливаешь? Вот это зачем вот этот перескок, вот этот, вот на ногу? У тебя, смотри, ситуация. У тебя вот это положение здесь будет за счет того, что будет вот это короткое. Это двойка. Это, смотри, это двойка. Тем более двойка скоростная. Ты пытаешься ее ударить со взрыва. Ты ее пытаешься ударить со взрыва. У тебя вот движение. Посмотри, что у тебя происходит. Такая. Дернула вниз. Сама плечики упала. Там, ты уже на средней почти дистанции коротко здесь. Та, та, та. Ногами. Очень коротко, здесь вот, вот на таком расстоянии вот работает. Вот оно-то. Вот мои ножки, вот они вот они как были вот подо мной, вот они так и сработали. Оп-та-там-оп-там. Та-там-оп-там. Та -там -оп -там. Можешь так сделать? Вот без... Давай вот без силы. Иди ко мне. На. Без силы, давай. Вот такой темпарит. Давай сейчас вот без сброса такого. Оп, раз, два, оп, раз. Давай. Пошла. Ушла. Левая мне Левая нога в меня должна всегда быть, если левая нога уходит от меня, это значит, что ты во время удара твоя рука опережает твое плечо, и нога не грузится опорной, в данном случае передняя. И она у тебя на ударе уходит вот сюда, и на левом также. Она уходит в сторону, потому что она пытается зацепить тебя, чтобы ты не завалилась. Нога идет вперед вместе с задней ногой по ходу движения. Я вверх и наношу удар. Не торопись рукой. Все, у тебя хорошо получается. Просто не торопись. Давай, дорогая. Подняла ручки. Вниз. Назад. Назад. Вниз. А не назад. Ты не лучник. Так. Да. Вот. Вот оно. Поймать. Ты не поймала опять локоть на правом ударе. Еще раз. Брос. Ну, справа-то отпускай на втором ударе. Так, да. где? Зачем ты вот тут перепрыгиваешь полчаса? Смотри, момент какой, смотри. Вот у тебя на, на двойке, смотри, где происходит ситуация. Раз, и ты начинаешь прыгать и потом бить. Правильно. Локоток, да. Но плечо уже пошло. Здесь два удар двойка идет, здесь уже плечи вот тут переворачиваются, перерабатываются. А у тебя получается это движение. Вот что ты делаешь. Двойка должна сработать, плечевой переворот. Пошла. Вот, Во-во-во-во-во, молодец! Нет. Ну что сейчас? Вот сейчас ты пойдешь, что ты оставила сейчас? Да, потому что я так Да, что ты вот так сделала движение. Что у тебя не вот это получилось, а вот это вышло. Во! Вот сюда пятку добавь. Вверх. Где пятка? Вправо левая пятка, где? Пойдет. Да что, двойка через взрыв получается. Да, двойка на ускорении, на ускорение взрыв идет, разгоняете себя через сброс. То есть находясь на дальней дистанции, делаете сброс сбросы, дернул против, и здесь короткий очень жесткий голеностоп должен быть. Да, именно не просто побежали к противнику, а именно мягко-мягко-мягко-мягко, бросил плечики вниз. И первое движение у вас. Взрыв сразу происходит. Очень важно, чтобы ваши ноги были под собой. Чтобы вас туда не занесло. Потому что этим подскоком, движением вниз, сброс плечевого корпуса, вы уже сокращаете немножко дистанцию. На выходе разворот тоже сократили дистанцию. То есть вы уже как бы оказались почти на средней дистанции. Да. Да, то есть двойка такая, взрывная двойка с резким разгоном, движения сбросом вниз. Очень важно, чтобы ваша рука не опережала вас здесь. Я, она не уходит, я бросаю плечики вниз тан, вместе с рукой. Вниз, вверх. Две пятки. Ну, надо сначала, вот видели, сейчас делали, делали, делали долго. Надо медленно сначала прорабатывать, ловить правую ногу. Носки жесткая стопа, двойка взрывная, скоростная. Поэтому ноги жесткие должны быть, голеностоп. Ну и подрабатывай здесь не сильное вращение, разворот здесь нету такого. Здесь раз, да остановись ты, а. Лёш, остановись. Раз, двойка скоростная взрывная, то не будет длинный, длинный удар. Здесь будут короткие действия. Так. такие короткие действия, короткие, но жесткие. Все, пойдемте. Лёш, что ты делал? Что ты бил? Покажи. Шлепок идет такой, звук стоит, а? Покажи. Взаимно.